По планировке первого этажа мы видим, что у нас имеется три спальные комнаты, в одной из них с отдельным гардеробом, коридор с прихожей, санузел, очень просторная гостиная, совмещенная с кухней и лестница, ведущая в подвал. Отделка выполнена по предпочтениям хозяина дома, поэтому результат вы видите на лицо.